Ну и по традиции благодарим всех наших патронов за поддержку. Напоминаем, что любой из вас может присоединиться к числу наших спонсоров, тем самым отблагодарив нас за нашу работу. Еще раз спасибо и до новых встреч. Stay